О, заебись, нож словил. Что? Привет, привет. Ты кто? Полиция трейда. Так, Сиву, пожалуйста. Ты а четыре какой-то, ты мне показываешь. Наебать решил ты? Нужно заебать, скручим его. А, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, ребята, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, о блядь, блядь, Эй, <Слых> блядь! Завелось! Так, так, так. Это <Слых> наш наша страница? Ага. Ты знаешь, что все ютуберы в кэм перевелись? Ну, ну, да. Где видосы, сука? Эй, блядь! Крипта для хуесосов, ай! <Слых> блядь, <Слых> запустите сука, заеба... Ааа! А! Да Пошел <смех> <смех> <смех> нахуй! пидорас! раз! Ну что ж, мы миллионеры, вот и настал момент, когда нам нужно попиздеть с глазу на глаз. О чем будем пиздеть? Да обо всем и сразу. Трейд, инвестиции, крипта тем для размышлений реально много. Устраивайтесь поудобнее и не забывайте писать свое мнение по некоторым темам в комментариях. Начнем с самого основного. этот трейд. Говорю сразу: трейд умер. Ебать, неожиданно, правда? Поясняю для новичков. Если вдруг пришли на мой канал, посмотрели пару моих видео и решили тоже этим заняться, то учтите, что трейда, как два года назад, когда я только вот начинал, уже нету. Чтобы реально нормально заработать, нужно реально много пахать. Это как полноценная работа. Мне ежедневно пишут в ВК, просят совет, рекомендацию, спрашивают мое мнение. На такие вопросы я стараюсь отвечать и не игнорить по возможности. Но некоторые особи, а таких больше половины, просто пишут мне «дай схему». Я им обычно кидаю видео, где подробно очень вот рассказываю, как я ищу схему, как я трейжу и все такое. Но они дальше продолжают меня спрашивать, ну, а какая у тебя схема и тому подобное. Ну, ребят, вы вообще его ебобо что ли. Ни один нормальный трейдер или ютубер никогда в жизни вам не расскажет свою схему. Даже я в своих видео, когда речь заходит конкретно о схеме, никогда не сливаю всю инфу на 100%. Вы подумаете, я один такой охуевший? Да нет, да все ютуберы так делают Просто я делаю больше упор на саму теорию Помыслите сами Если я возьму с полем схему, то она загнется нахуй Именно чтобы это продемонстрировать, я записал тот самый 14-секундный ролик В котором я просто показал, сколько стоят кейсы на рулетке и на обскинсе Все, схемы нету, она загнулась нахуй даже моей маленькой аудитории хватило, чтобы убить ее. И я прекрасно понимаю людей, которые стали упрекать меня, мол, нахуя я слил схему? Ребят, перед вами извиняюсь, но тех, кто просит у меня схемы, гораздо больше. И именно для этого я на конкретном примере решил показать, что в этом нету никакого смысла. Не пытайтесь у меня выпросить схемы, у меня нет любимчиков, у меня нет тех, кому я рассказываю все самым первым. Если сливать, то всем, но если я солью, то схемы не будет, и смысла видео тоже не будет. Я вам показываю только основу, именно в этом я вижу смысл своего существования на ютюбе. Моя задача вложить зерно вам в голову, рассказать о чем-то интересном И если в вашей голове что-то есть, то вы сами сможете развить прекрасно эту идею Как это было, допустим, с видео про аккаунты или кс-гетто Я сейчас не говорю, что не нужно мне писать в ВК о чем-то спрашивать Ради бога, пишите, я люблю помогать новичкам, я делаю это с удовольствием Но не надо борзеть И если ты уебок, ничего не делаешь Никак не пытаешься развиваться, то и нехуй просить у меня схему. Ну раз уж мы так плавненько подобрались к ютюбу, то затронем мы эту тему. Когда я решил записывать видео про заработок в Steam и прийти с этим на YouTube, то я думал, что тут все трейдеры, вот эти ютуберы, как одна семья, одно целое, помогают друг другу, общаются, дают друг другу советы. Но так сильно я никогда не ошибался. Когда я стал маленькими горточками собирать свою первую аудиторию, на меня обрушился шквал критики, и ладно бы это были какие-то отдельные ебланы из зрителей, но, как оказалось, половина ютуберов этим больны, и дошло до того, что мне стали накручивать дизлайки на видео. Охуенно, не правда ли? Я не буду, конечно, указывать на каких-то конкретных личностей, и мстить им как-то я не собираюсь, меня не так воспитывали. Ну и останавливаться я на этом не собираюсь, поэтому выкусите и накручивайте стройной тройной силой, потому что для меня это только показатель того, что я делаю все правильно. Мысли и идеи для видео у меня реально много, мне есть что сказать. А если у вас есть какие-то свои пожелания и советы по улучшению контента, то вы можете оставить их в комментариях. Что же будет дальше на канале? Как я и говорил, у меня очень много идей для видео но я не собираюсь снимать только по заработку в стиме. Я хочу иногда делать вот такие вот легенькие разговорные видосики, ламповые, где мы просто говорим на какие-то темы и обсуждаем что-то. Также я разработал целый цикл видео, связанных с Сопскинсом, так как я сам недавно снова начал на нем работать. Эта инфа будет полезна многим людям. С Скинсом связаны реально очень много крутых схем, у него есть много своих фишек и так далее. Тут можно снять целых 5 видео, ну естественно все будет в моем стиле, с грамотным пояснением, ну и со смехуечками пиздахаханьками. Если вам интересна эта тема, то напишите в комментариях, все сделаем. Перейдем к хайповым темам. Вы вообще заметили, что многие ютуберы ведут себя как стадо? То они все трейдеры, то они инвесторы, сейчас же они стали заниматься криптой. Причем некоторые из них даже наполовину не разбираются в этой теме. Что уже говорить про подписчиков, которые за ними идут? Я тут полностью поддерживаю им раскора в этом посте. Можете почитать его в группе, я сделал репост. Ну или у него. Как хотите. И мне недавно задавали вопрос, что я вообще в этом думаю. Собираюсь я снимать на эту тему видео. Я отвечу так. Я в этой теме не разбираюсь. Разбираться пока что даже не планирую и не хочу. Если я вдруг решу сделать это то я сначала все это на 100% изучу, а потом уже буду решать снимать это или нет. Но это будет точно не в ближайшее время. Зато вокруг инвестиций пока что спал хайп, и возможно я сделаю пару роликов на эту тему, так как я сейчас вывожу деньги с инвестиций, которые сделал полгода назад, и я сейчас планирую реинвестировать часть своего банка, поэтому мне эта тема снова интересна, и я могу что-то по ней рассказать. Если вы также хотите видео с аналитикой некоторых перспективных вложений в стиме, то также пишите в комментариях «все сделаем». Ну, не хочу сейчас сильно затягивать ролик, тем для обсуждения реально много, поэтому я сделаю пост в ВК, оставлю ссылку на него в описании. В нем вы можете проголосовать за тему следующего видео, а также оставить в комментариях свои вопросы для следующего выпуска. Сука, как рубрика называется? Блог трейдера нахуй. Или написать в комментариях свои вопросы для следующего выпуска блога трейдера. Ну а если вам понравился такой формат, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы я знал, заходит вообще эта рубрика или нет. Также оценивайте изменения в качестве картинки, звука, потому что я до сих пор экспериментирую, ищу свой идеальный какой-то вариант. А на этой ноте я с вами прощаюсь и не забывайте проявлять больше активности, тогда я буду делать для вас больше розыгрышей и делать больше полезных видео. Всем удачного трейда, всем пока.